ты что, дедушка? Кому ты кланяешься? Тебе, милая. Ты единственная, кто может князю будущему помочь, а стало быть и княжеству Муромскому. А? Эй, красавчик! А? Такой отважный воин -змей борец И вдруг испугался маленького зайчишки. Да уж не ведьма ли ты? А? приколдовал приколдовала меня тут своим зельем. А то я что-то насмотреться на тебя никак не могу. Эй ты, девка! Я тебя заставлю, если не хочешь по-хорошему. Так кто же он такой? Что бы он ни был, а наши мечи перед ним бессильны. Князь Павел! Княже, ничего ему не помогает. И никакие снадобья от местных знаков, вообще ничего. Ты единственная, кто может князю Петру помочь. Но он должен сам сюда приехать. Вы знаете, что надо делать, детки, маленькие. <связать> Дабы одолеть тебе змея-ворога, ищи меч богатыря-змееборца. Тебе нужен Агриков меч. Испугался, маленький. Беги. Только милосердному меч в руки ляжет. Рано радуешься, князь.